Привет, друзья, меня зовут Костя Юдин. Я сегодня по традиции хочу ответить на все ваши вопросы, которые вы задали за это время. Я люблю это делать вживую, но ну, вот, писать ответы я не люблю. Итак, первый вопрос. Спрашивает Сергей Нейер. Неер. Вот такое интересное имя. Каким должен быть расход воды на биоплата в сравнении с плавательным бассейном? Вопрос... Скажем так, не совсем понятен, но я скажу, что, просто скажу про биоплата, да, то есть желательно, чтобы вода оборачивалась э, не менее двух раз в сутки. То есть если у вас, допустим, 100 кубов бассейн, да, то насос должен перегонять воду, э, вот эти 100 кубов, допустим, два раза в сутки. Надо, соответственно, учитывать производительность насосов, потери мощности. То есть, если э, в инструкции, в графике там написано, допустим, там 40 кубов, да, то в результате всех наладочных процессов, в результате вы, скорее всего, получите 20 кубов в час. Вот. Но, соответственно, перегонка воды сама по себе ничего не даст, если э, вы не сделаете, э, скажем так, правильно биоплату. Видео про биоплату ищите в подсказках. Другим пальцем в другую сторону. Ага, понял. Видео про биоплату ищите в подсказках. Ой. Я вот поранил пальцы. Настройки. Вот в этих подсказках. Да. Так, дальше. Короче, очень сложный ник. Да, но вопрос есть, я на него отвечу. Спасибо за информацию. Хотелось бы узнать подробнее о подаче воды и дренаже в биоплату. Еще раз вам показываю, что есть подсказка, где я все про это рассказываю. Вот. Но внутри биоплата вода должна распределяться равномерно. Для этого нужно, э, нужно уложить дренажные трубы или просто перфорированную трубу, обычную напорную водопроводную трубу перфорировать. Да? Вот, можно взять специализированные наборы для подачи воды в биоплату. Биоплата ⁇ вода должна распределяться равномерно. Опять-таки, есть два вида биоплаты. Есть биоплата, в которой подается вода, и есть биоплата, из которого вода вычерпывается, да, то есть забирается. Соответственно, и конструкции, конструкции систем подающих должны быть ну разные да из тех биоплат которые из которых вода забирается должны быть скажем так широкие трубы не меньше 100 миллиметров да вот широкие трубы да и перфорированные вот а подающие биоплаты могут быть узкие трубы потому что вода подается под давлением да и опять-таки узкие трубы перфорированные но опять-таки желательно чтобы они были не менее трех четвертей дюйма три четверти ну желательно дюймовые то есть желательно дюймовые трубы а лучше все-таки это двухдюймовые ну короче говоря это все зависит от какой насос вы эксплуатируете то есть какое давление вы создаете ну соответственно опять-таки как выбрать трубу если вы вот берете насос на насосе есть выход Основной, там есть всякие насадки, переходники, да, вы смотрите на основной выход. Если основной выход двухдюймовый, то берите двухдюймовую трубу. Если дюймовый выход, берите дюймовую трубу. Желательно, чтобы не было никаких переходников и заужений. Единственное, единственное что вы можете использовать, но это необходимо, это сборно-разборные муфты, для того, чтобы насос можно было снять. Постарался ответить как, как, как можно понятнее. Если что-то непонятно, еще раз задавайте вопросы. Будем выяснять, скажем так. Так, так, так, так, так, так. Ой, все, я потерял связь с космосом. Так, есть у нас такой вопрос. Вовка Ленин. По всей видимости, произошла реинкарнация. Прочитаю сложнейший вопрос. Подготовьтесь, потому что под конец вы можете уснуть. Но я постараюсь более лаконично ответить. Костя, я планирую укрепить берег. Плоским диким камнем, песчаник, слоями. Нужно ли связывать слои раствором или достаточно просто уложить без связки? И еще, какой высоты делать укрепление и под каким углом? Если у меня 0,8-1 метр чернозем, далее глина, глубина пруда 1,5 метров и яма для зимовки карпа 2,3 метра. Заранее спасибо. Так, отвечаю. Если у вас водоем естественный, да? И вы можете откачать воду из этого водоема, возможно укреплять песчаником, обязательно связывать раствором и обязательно э, оставлять дренажные отверстия между слоями песчаника. Можно заложить трубки какие-то, да, можно э, порезать э, электрогофру кусочками, да, чтобы... Э, чтобы если это естественный, естественный э, водоем, да, не искусственный, для того, чтобы берег дышал. Потому что в естественных водоемах давление либо в грунт, либо из грунта. Вот. И если вы сделаете такой вот своеобразный дренаж, то при возможных вот этих вот э, изменениях уровня воды и давления, да, в этом случае берег останется на месте. То есть вода будет просто просачиваться и не столкнет его. Вот. все остальное, это, как говорится, дело техники. Я советую э, в любом случае э, сделать подготовку из георешетки, засыпать щебнем, потом положить сетку, э, армирующую, арматурную сетку, хотя бы э, ячейка э, 200 на 200 или 100 на 100, шестой арматуры. Это вот, вот хотя бы. И после этого только укладывать камень. Я делаю так. И я знаю, что укладываются берега на, на сухой кладкой, без раствора, просто камнями, все. Это тоже возможно. Понятно, что здесь, если для себя делаешь, да, и понимаешь, что у тебя, тебе не нужно никаких гарантийных обязательств нести, то тогда, конечно, это возможно. В случае же, если делаешь для какого-то общественного места или для, для заказчика, то лучше желательно скрепить более надежно гидротехническим ну, гидростихиническим раствором, да, со специальными присадками и добавками, для того, чтобы там через 5-10 лет этот берег остался на месте. Не посыпался, не вывалился корнями, там, да, не размыла его и так далее. Вот как-то так. Кстати, хочу еще сказать, что песчаники бывают разные. Если плотность песчаника более 2 тонн на закуп, да, удельный вес более 2 тонн, то в этом случае этот песчаник не, э, не расслоится, не размоется. Если этот песчаник э, весом менее полторы тонны, да, то, скорее всего, в воде он э, испортится, раскрошится. Его в воду лучше не применять. Вот. Ну, как удельный вес узнать, вы можете либо у поставщика узнать удельный вес, либо э, померить самостоятельно. Вот. закон Архимеда все знают вот можно таким образом измерить отдельный вес друзья, спасибо вам за ваши вопросы задавайте буду э, отвечать по мере поступления если что-то непонятно в, в моих ответах еще раз задавайте, не стесняйтесь буду все разъяснять извините, если я был э, немного нудным вот. ну, иногда информация бывает нудной вот. спасибо всем за внимание ставьте лайки, комментарии подписывайтесь на мой канал буду рад вам помогать Буду рад нашу землю, нашу вселенную вместе с вами делать красивым и приложу максимум к этому усилий. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч. Пока.